меня слышит видит оцените пожалуйста по десятибалльной шкале как меня слышно видно я сейчас тоже так открою страничку ага. так. 10 баллов это если на десятку меня слышно вторая десятка если на десятку меня видно если не на десятку меньше, то тоже так и напишите, насколько. Сегодня у нас с вами четвертое занятие. Так, давайте-ка. Свет. Продолжаем говорить. Так. Секунду, ну вроде нормально, да, со светом. Оп. О, вот так вот. Еще лучше. Продолжаем говорить про внутреннюю силу. Сегодня четвертое занятие, и сегодня разберем четвертый фактор, определяющий внутреннюю силу. 10, 10 от Алексея, вижу от Галины, десятки, Халимат, Галина, Марина, Настя. Всем большущий привет. 10.18 пишет, но у остальных десятка. Поэтому не знаю. Ну что, у нас позади уже... Позади уже сколько? Три занятия. Поделитесь, пожалуйста... Как вам прошедшие три занятия и где вы сейчас? То есть с какими мыслями, с какими выводами, что поняли, что осознали, какие открытия сделали, чему научились. Вчера была интересная беседа в формате вопрос-ответ. и Так, а, кое-что сейчас в настройках еще поправлю. Вот, сделано. Вот, в общем, поделитесь, как вы. Сегодня я говорю, говорить буду про четвертый фактор, определяющий внутреннюю силу. Он, наверное, такой, знаете, самый ключевой. С одной стороны, с другой стороны, без других факторов этот фактор невозможен. То есть они все. Друг друга дополняют, все друг из друга истекают. То есть каждый из четырех факторов представляет из себя единую систему. Просто это как, знаете, кусок пластилина срезать с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. То есть формы будут разные. По-разному это можно будет описать. При этом кусок-то один. И вот так внутренняя сила. Это есть что-то единое, цельное определенная, да, и мы подходим, рассматриваем ее с разных сторон, да, для того, чтобы понять, а из чего вот эта цельная, объемная состоит и как это можно в себе развивать. И я напоминаю, что первый фактор – это осознанность, это то, о чем мы с вами говорили на первом занятии. Второй фактор, это центрированность, это то, что говорили на втором занятии. Третий фактор, это принятие, это тоже что говорили на втором занятии. И сегодня будет четвертый фактор, чуть попозже э, скажу о нем, а сейчас э, Прошу вас рассказать о себе. Вот спустя три встречи, три занятия, что стало по-другому, где вы сейчас, На чем вы думаете, размышляете, какие выводы сделали, может быть, какие-то уже приняли другие решения. Поделитесь, пожалуйста. Так. Я жду ваших ответов. Сейчас открою на телефоне тоже. Так. Почему-то почему ответов не вижу. Может, трансляция? Трансляция. Нет, трансляция идет. Трансляция идет. Так что... Галина пишет. Стараюсь все переосмыслить. И внедрить в жизнь. Сегодня легко справилась со стрессовой ситуацией. Класс! Галина, а что помогло справиться со стрессовой ситуацией? То есть, что ты сделала по-другому? Что сделала не так, как делала ранее? М? Поделись, пожалуйста. Что сделала по-другому? Что сделала не так, как э, делала ранее? Еще, друзья, делитесь э, тем, как вы, вот, где вы. Если вы просто ждете продолжения, просто в предвкушении начала, э, поставьте просто плюсик, чтобы я понимал, сколько из вас, э, сколько из вас пишут ответ, сколько из вас э, ждут продолжения, чтобы было понятно ждать не ждать ваши ответы. Uh -huh. Так. Не вижу комментариев почему-то. А, вот плюсики все вижу. От Насти, от Алексея, Марина пишет «Стайлова более понятны некоторые ситуации в общении и адекватные выходы из них». Угу. Хорошо. Хорошо. Ну что, друзья, сегодня говорим про... А, ну вот, еще ответ от Галины. Реагировала раньше на внешние факторы, а сегодня отпустила ситуацию и приняла все как есть. А, супер, Галь. И я предлагаю тебе осознать то, как внутренне ты это сделала. То есть Прям вспомни, как внутренне ты это сделала и запомни это. Запомни и вот раз у тебя один раз это получилось... Да, По-новому поступить, это значит, что и другие разы ты сможешь сделать так же. <как> Главное это для себя зафиксировать, главное для себя это отметить, что здесь я сделала а, вот таким образом, отнеслась так, так то а, к чему-то, и а, в итоге получила другой результат. Так, сейчас я налью отчаю себе, и у тебя получится. И в следующие разы также а, поступать. Так. Привет тем, кто добавляется, кто подключается. Возможно, конечно, кто-то на Ютубе сейчас а, пишет, но я, к сожалению, вам а, не вижу ваших сообщений и <coughs> не могу вам ничего ответить. Миша, привет! Андрей, привет! Всем большущий привет! Ну что, я продолжаю. Кто готов погружаться в сегодняшний вебинар, в тему сегодняшнего вебинара, кто готов узнать о четвертом факторе внутренней силы и о том, как его развивать в себе, поставьте, пожалуйста, единичку. То есть, если вы готовы продолжать, если вы включены, если вы готовы, если вы налили чаю, а может быть без чая нормального, поставьте единичку, пожалуйста. Если первые три фактора ⁇ это осознанность, центрированность и принятие, обеспечивают плодотворную почву для того, чтобы жить, для того, чтобы быть, для того, чтобы создавать свою жизнь, то четвертый фактор задает курс движения в этой жизни. И четвертый фактор внутренней силы называется смыслы. А мало быть осознанным и осознавать себя, что ты сейчас делаешь, мало быть центрированным и с принятием относиться и к себе и к другим людям. А если ты не ответил на вопрос кто ты, если ты не ответил на вопрос, что значит быть этим человеком, если ты не ответил на вопрос, куда ты идешь, то устойчивости в жизни не будет. Способности противодействовать внешним каким-то влияниям тоже не будет, потому что непонятно будет, что делать. Да, если я не знаю про себя, кто я и что мне делать сейчас, то тогда я так как ни крути, все равно буду определять, опираться на что-то внешнее. И на этом занятии я предлагаю как раз подробнее, глубже, многограннее разобраться с тем, а что такое смысл. Что такое а, наполнить себя смыслом, что такое наполнить свою жизнь смыслом, что такое вообще смыслы а, в жизни человека. Я уверен, что для многих из вас актуален вопрос либо сейчас, а, либо а, недавно, или может быть давненько, но а, хоть раз а, в жизни каждый из вас озадачивался вопросом «А кто я?». Да? А, куда я иду, а какое мое предназначение. И это одни из ключевых вопросов в жизни человека, потому что если у человека нет ответа на этот вопрос, то жизнь его постепенно сходит на ноль. Не знаю, читали вы или не читали Виктора Франкла, это удивительный. Человек, психотерапевт, исследователь, который прошел через концлагеря, где выживаемость была 1 в 26. Ну, представляете, 1 в 26, если представить средне среднестатистический школьный класс или институтскую группу, то выживал, выживал только один человек из всех. Так вот, в таких несовместимых с жизнью условиях адских он три года просуществовал, и причем не просто просуществовал, а он продолжал исследовать. И его на протяжении всей лагерной жизни интересовал вопрос, почему кто-то находит в себе силы и живет в таких адских условиях, а кто-то прощается со своей жизнью и уходит из жизни. Потому что с точки зрения физиологии, те условия, в которых э, жили заключенные, э, одно, в общем э, условия были несовместимы с жизнью человека, вне зависимости от того, э, какой он был физически сильный или не сильный. И, скорее всего, вы видели эти жуткие фотографии черно-белые, да, э, где э, люди выгля все выглядят как скелеты. То есть, да, может быть, несколько месяцев или лет назад кто-то был мощный, кто-то здоровый, кто-то более худенький там, и так далее. При этом концлагерная жизнь всех сравнивала в физическом плане. Но при этом кто-то выживал, да, возможно, даже физически будучи слабее, а кто-то умирал, будучи физически сильнее. И, и Виктор Франкл был озадачен вопросом, а что позволяет кому-то выживать, благодаря чему кто-то выживает, а кто-то умирает. И он нашел ответ на этот вопрос, и его ответ на этот вопрос звучит так. У тех, кто выживал, был смысл жить. Те же люди, кто теряли смысл жить, они буквально через несколько дней умирали. И один из смыслов Виктора Франкла был в том, чтобы, выйдя из лагеря, донести свои понимания, свои знания до других людей. И после того, как он вышел из концлагеря, он за 9 дней написал книгу, которая называется, по-моему, два названия «Психолог в концлагере» или «Человек в поисках смысла». И потом на базе вот этого понимания он создал целое, целую, как сейчас грамотно скажу, не, не направление психотерапии, а вот, не скажу сейчас точно, пусть будут это инструменты психотерапии, которые называются логотерапия. Это терапия а, через смысл. И основная суть его подхода к терапии это... <смех> ⁇ это стимулировать у клиента а, нахождение смысла той или иной деятельности. Смысл ⁇ это то, что определяет, что мы с вами делаем. <смех> И часто а, многие люди придают смыслу, знаете, такие... А, ну, какие какое-то мифическое значение, что в чем смысл жизни, для чего я существую на этой земле. То есть возводят это в ранг чего-то такого, во-первых, единственного, а во-вторых, такого чего-то, что определит жизнь человека на годы, десятилетия вперед. При этом в эти моменты люди часто не осознают и не замечают, что каждое их действие, каждый их поступок уже наполнен каким-то смыслом. То есть в то время, когда вы ищете смысл жизни, в это время вы уже реализуете какой-то смысл жизни. В это время вы уже реализуете смысл в каждом своем поступке, в каждом своем поведении. И... Что такое вообще смысл? Да, если вы введете в поиске это слово, зайдете в Википедию или на другие источники, то одно из ключевых определений слово смысл будет означать, я сейчас своими словами скажу то, что предопределяет существование феномена в большей системе. То есть, другими словами, то, что задает предназначение феномена в определенной системе. Ну, то есть, например, вот в чем смысл вот этой железяки? Да? Смысл этой железяки в том, чтобы звонить, в том, чтобы фотографировать, в том, чтобы взаимодействовать с миром через мессенджеры. да? А в чем смысл вот этой вот штуковины? Да, это подставка для телефона. В чем ее смысл? Смысл вот этой деревяшки в чем? В том, чтобы поддерживать телефон. Улавливайте <свят> идею. В чем смысл ноутбука? В том, чтобы... Ну и там будет большой спектр перечислений. В чем смысл развлекательной передачи какой-нибудь? В том, чтобы веселить человека, в том, чтобы... Э, э, развлечь человека, да. В чем смысл развлекательной передачи для автора, который ее создает? Для одного это будет самореализация, для того для другого заработок денег, до да? Для третьего это будет обеспечение, получение признания, например. Для четвертого еще что-то. И если через призму этого значения посмотреть на смысл поведение человека в каждый момент времени, то это означает, что у каждого поведения человека есть какой-то смысл, то есть какой-то мотив, то есть то, для чего человек это делает. То есть, по сути, смысл нашей жизни это то, для чего мы делаем то или иное действие. И этих смыслов многообразие. Да, в каждый момент времени мы реализуем разные смыслы. Да? И человек — это такое удивительнейшее существо живое, которое может свою жизнь наполнить осознанно смыслами. И об этом я поговорю чуть позже, что значит осознанно наполнить свою жизнь смыслами. А сейчас подробнее разберу, а как обычно, какими смыслами мы наполняем свою жизнь, вернее, лежат в основе нашей жизни, если мы этого не делаем осознанно. Как вообще вот эта тема интересна вам? Кому это интересно, кому хочется больше разобраться в этом? Да, какими смыслами сейчас наполнена ваша жизнь? Как э, наполнить смыслами владу с собой жизни? Как обрести устойчивость и стойкость. То есть э, наполнить всю жизнь твердыми смыслами, да, которые обеспечат э, баланс и непоколебимость ваш. Кому это интересно, привлекательно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Ну, э, в чат, в, в зону комментария, которая под, под э, видео. <смех> угу. Вижу ваши плюсики. Лена пишет, конечно, интересно. У нас, кстати, сейчас на курсе ⁇ Моя жизнь ⁇ идет блог по смыслам. И участники, кто там тоже участвует сейчас, у вас будет возможность... Еще может быть, допонять какие-то моменты. Итак, в основе любого нашего поступка лежит какой-то смысл. То есть любой свой поступок делаем мы для чего-то. И если я не осознаю, что я делаю, если я не осознаю, для чего я делаю, то... А, логично же, что тогда <coughs> в основе моего поведения будут лежать какие-то бессознательные смыслы. Согласны? А если эти смыслы бессознательны, а, то тогда что это? Да, а, что тогда управляет моей жизнью? Что тогда, вернее, даже не управляет, а определяет мою жизнь и определяет а, тот выбор, который я делаю в той или иной ситуации? Что, если я э, осознанно не наполнил свою жизнь смыслом? И мой ответ, э, что мою жизнь тогда определяют бессознательные потребности. Начиная с самых базовых, э, потребность в выживании, потребность в э, пропитании, э, потребность в безопасности. Потребность в продолжении рода и заканчивая потребностями, ну, назову их так, потребностями нашего эго. да Это потребность в признании, потребность в... Что еще можно сюда добавить там, например, у кого-то в положительной оценке, потребность в влияние, например, или в власти и так далее. И какие-то потребности определяются нашей природностью, то есть так же, как у любого животного, да, любое животное, когда будет голодное, оно будет заботиться только о о том, где сейчас и как сейчас достать пропитание. Точно так же человек. Когда человек голоден, вопрос, как сейчас поесть, где сейчас поесть, будет один из ключевых. Так же, как животное, будет у животного есть потребность в, в том, чтобы сохранить жизнь, да, инстинкт самосохранения. Также у человека работает этот инстинкт самосохранения и потребность в том, чтобы сохранить жизнь, да, которая может выражена в потребности в безопасности, да, в том, чтобы обеспечить своей жизни безопасность. И также у человека помимо физиологических потребностей, да, которые обусловлены нашей природностью, есть и, назову так, психологические потребности или потребности нашего эго, которые сформированы нашей социальностью, да, сформированы нашей, а, даже не, на, не нашей, а благодаря нашей, а, подбираю слово, разумностью, да? Например, как я уже говорил, потребность в том, чтобы быть признанным, потребность в том, чтобы быть любимым, потребность в том, чтобы быть частью какого-то сообщества, потребность в том, чтобы быть каким-то значимым, например, и так далее. И у кого-то актуализированы в жизни одни потребности, у кого-то актуализированы другие потребности. И у многих в жизни есть какая-то, знаете, такая смыслообразующая потребность, которая определяет большинство решений, которые принимает человек в жизни. Например, я вспоминаю свое детство в 90-е. И понимаю, что жизнь нашей семьи, жизнь наших родителей строилась вокруг потребности в безопасности и в выживании. То есть, когда они платили по полгода заработную плату, когда сложности были очень большие финансовые. Да, большой фокус, очень был, ключевой фокус был на то, чтобы каким-то образом выжить. Да, каким-то образом, чтобы все были обуты, одеты, сыты. Да, и учились в школе. Это ключевое. Как-то недавно мы с братом и с сестрой смотрели фото фотографии детские. И тут начали смеяться в общем семейном чате. Начали смеяться, прикалываться на тем, как мы были одеты. Там, знаете, такие не по размеру пуховики, шапки какие-то. Как, может быть, видели. У Льва Толстого есть рассказ для детей. А как же он называется, это про мальчика, который в школу-то пришел. Может, напомните мне, вот на обложке этой книжки, картинка вот этого мальчика такой, фуфайки в шапке. Вот у меня сестра прикалывается, ты, говорит, прям как... А, забыл, как Филиппок, вот, Филиппок, по-моему, зовут. А ты, как Филиппок, прям, говорит, выглядишь. А мама на это отвечает, говорит, знаете, дети... У нас вообще в фокусе не было, чтобы красиво вас одеть там и так далее. А в фокусе было, чтобы тепло на несколько лет хватит, и это уже хорошо. Да, понимаете, да? То есть если бы жизнь строилась вокруг потребности, например, получить признание, да, или быть любимыми всеми, да, и чтобы дети получали признание, то тогда, скорее всего, бы один из приоритетов в выборе одежды – была красота, стильность и так далее. Здесь же потребность была в выживании, в безопасности ключевая и соответственно ну и фокус внимания на другом и приоритеты другие и решения, которые человек принимает, они абсолютно другие. И предлагаю вам тоже сейчас так окинуть свою жизнь и ответить на вопрос, а вокруг какой потребности вы а, сегодня строите свою жизнь. А, многие разные варианты могут быть. Там, например, человек может строить свою жизнь а, вокруг ну, той же потребности в безопасности, но вро вроде бы при этом имея и финансовый достаток, и а, хорошую работу, и там, социальное признание, но при этом а, человек будет строить жизнь вокруг потребности в безопасности, он будет, а, ну, например, держаться за отношения, а, в которых он безопасен, но при этом в которых несчастен. А, он будет держаться за работу, а, которая обеспечивает ему какую-то стабильность, но при этом он а, там страдает на этой работе. То есть человек может а, мучиться во всех аспектах жизни, а, может быть недоволен всеми аспектами жизни, но при этом жить продолжать так потому что весь образ его жизни реализует или закрывает потребность в безопасности. Да, или, например, человек может строить всю жизнь вокруг потребности в любви, да, чтобы его любили, чтобы он был нужен. Часто встречают такие истории, когда особенно ребенок был недолюблен, недополучил родительской любви в детстве, да, каким-то образом в детстве старался, ну, вот, эту любовь заработать как-то у родителей, потом вот этот ребенок вырастает, а, это зарабатывание любви родителей становится неактуальным, но это становится его привычной стратегией жизни, да, и вот эта потребность в любви, потребность в том, чтобы быть любимым, становится смыслообразующей, такой, знаете, осью его всей жизни. И как это может быть выражено? Это может быть выражено в том, что человек не думая о себе, постоянно в поиске того, что он может сделать для другого человека. То есть главное, чтобы его негативно не оценили. Главное, чтобы его откуда-то не, не выгнали, не, не накричали на него там, ну и так далее. То есть и получается, вот он на работе, он дома, он еще где-то вот всю жизнь строит вокруг того чтобы его хвалили вокруг того, чтобы на него не кричали, и так далее. Да, вот реализуя, закрывая свою потребность в любви, и вариации этих потребностей может быть много разной. Там, может быть, знаете, такие тонкие, например, потребность в отцовской любви например, у дочери или у сына, да, или потребность в, там, допустим, Сценарии, какие еще бывают, человек был, чувствовал себя недооцененным, недооцененным родителями, то есть постоянно сравнивали его, что он хуже там, других и так далее, и потом он всю жизнь строит вокруг того, чтобы получить... Признания. то есть бессознательно это все начиналось с получения признания родителей, а потом он э, получает всю жизнь вокруг строит признание, получение признания всех окружающих. Улавливаете идею, да, а, то есть и а, как а, для того чтобы ну как-то по полочкам уложить э, что за потребности можно за основу взять э, пирамиду Маслоу, а, хотя я бы э, ну знаете так за основу взять для того, чтобы ну, посмотреть вообще, какие потребности есть, какая, э, какие более первичные, какие вторичные. Но при этом я бы не брал эту концепцию как за, э, э, за правило, что именно так, как э, в пирамиде маслового э, вот все с... описано, так у человека и есть. Да, как там описано в пирамиде маслового, что... Сначала человек первичные потребности закрывает, потом более высокого уровня более высокого, и получается, когда он хотя бы частично закрывает одни потребности, на, в приоритет выходят другие потребности. Да? я думаю, могут быть разные варианты, и может быть, что у человека не закрыты потребности нижнего уровня, а он жизнью устроится, но вокруг потребностей более высокого уровня. То есть <coughs> здесь больше, наверное, не суть, как вот это вот все работает, а, а пирамида Маслова интересно с точки зрения, ну вот вообще посмотреть, а какие потребности бывают, да, и найти себя вот на вот ну, в этой пирамидке. И если я не осознаю а свою потребность, вокруг которой создаю свою жизнь, то, соответственно, я это делаю бессознательно. И часто может быть так, что мои желания, желания что-то сделать в жизни, не соответствуют той потребности, которая у меня сейчас есть. Ну, например, банальный пример, там, в отношениях, желание у меня строить крепкие отношения, счастливую семью, а потребность в признании. И вместо того, чтобы принимать, любить, признавать, уважать, поддерживать, заботиться, я буду обижаться, я буду манипулировать, я буду реализовывать сценарий ты мне, я тебе, то есть я буду зарабатывать признание, да, и не осознавая даже это. Кому вот те примеры, которые я накидываю, каким-то образом откликаются. Поставьте, пожалуйста, плюсик. То есть вы в этих историях либо себя узнаете, либо там, истории других людей узнаете, которые рядом с вами. Кому вот это как-то знакомо, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я предлагаю вам сейчас окинуть взором свою жизнь и посмотреть, а вокруг какой потребности сейчас вы создаете свою жизнь. То есть что в основе, какая потребность, потребность в чем сегодня в основе вашей жизни? Потребность самореализации, Лили пишет приоритете карьеры. Но тоже здесь вопрос самореализации ли. Да, э, самореализация ⁇ это э, по максимуму себя выражи, выразить в этом мире, то есть э, то, что у меня есть э, в этот мир, по максимуму в какую придать это, в этом мире какую-то форму э, своего внутреннего потенциала, то есть в виде э, какого-то творчества. Неважно, это может быть творчество в привычном понимании для нас, картина, музыка и так далее, либо в непривычном в виде какого-то дела, там, от сапожника до кондитера там, и так далее. Потому что это все творчество, это все выражение себя. Карьера же обычно это статус, обычно это признание, обычно это, если с другой стороны посмотреть, со стороны христианской терминологии, да в основе там стоит да, карьеры. И вот тоже здесь, если максимально быть честной с собой, да, а что там карьеру ты строишь, действительно ли для того, чтобы ну, вот, реализоваться максимально, да, в этой жизни актуализировать весь свой потенциал? либо для того, чтобы кому-то что-то доказать, или себе что-то доказать, от кого-то что-то получить, или от себя что-то получить. Вот, вот такие серьезные вопросы. Mm -hmm. Вижу плюсики некоторых из вас. Хорошо. И так. В зависимости от работы, потребность жить в ладу с собой, помогать близким людям, развиваться в профессии. Но это больше, Марин, то, что... Ты хочешь. То есть это то, что ты желаешь. Да? А, потребность жить в ладу с собой, это, наверное, то, что ты хочешь жить в ладу с собой. А раз ты хочешь жить в ладу с собой, значит ты живешь не совсем в ладу с собой. И вот интересно-то заглянуть. Вот а, вот есть твои желания, есть то, как ты живешь. И ты говоришь, я хочу жить в ладу с собой. То есть ты хочешь вот так вот жить. А я предлагаю заглянуть. А вот сюда какая потребность а какой потребностью ты руководствуешься в те моменты, когда живешь не в ладу с собой? какую потребность ты реализуешь или потребности реализуешь, когда живешь не в ладу с собой? в те моменты, когда делаешь то, что противоречит твоему естеству, что противоречит твоему внутреннему голосу, что противоречит а, а, твоей интуиции, где э, это происходит, в каких ситуациях это проявляется и какая потребность э, там э, лежит в основе вот этих проявлений, этих э, действий. И пока э, я не осознаю, э, чем я мотивировал э, в том или ином действии, э, пока я не осознаю, что, что я хочу получить делает я буду делать это бессознательно это знаете как мать орет на ребенка кричит на ребенка недовольна это терзает себя потом бичует себя за это да потребности быть любимой вот такой вам такой вариант да расскажу то есть, она кричит а, таким образом а, привлекая к себе внимание таким образом а, показывая что она достойна тоже там заботы еще чего-то и так далее то есть а, потребность в том чтобы быть любимой потребность в том чтобы быть замеченной признанной да, э, то есть хочет любить ребенка, а в это время реализует потребность самой быть любимой. Ну, такие варианты могут быть, и может быть, даже кому-то из вас сейчас это откликается. Да, и получается, здесь не владу с собой, и вот э, пока человек не осознает, а, собственно говоря, когда я кричу на ребенка, э, например, что я таким образом добиваюсь, чего я хочу, да, что я э, реализую таким образом. Да, и вот задав себе эти вопросы, а следите за теми ответами, которые приходят. И когда приходит точный ответ, вы его про себя или вслух произносите, вы почувствуете, знаете, как такую согласованность. Да, вы придете в свой центр, да, то есть обретете целостность в этот момент. И это значит, что вы осознали свою потребность. Читаю то, что вы пишете. Независимости от работы. У меня карьера это профессиональный рост. Я не работаю в системе. Это моя карьера по сравнению со вчера. Хорошо, Лиля. Наиля, быть любимой. Хорошо. Знаешь, Лиль, вот все хорошо звучит, но почему-то ты называешь это карьерой. Вот... Каждое же слово не просто так мы произносим. Да, не просто же так Фрейд еще заметил, что э, никакие оговорки э, не бывают, э, ну так знаете, э, просто так ниоткуда взяты. То есть у любой оговорки есть, это как айсберг и какая-то большая часть есть, которая под водой. И также, если ты называешь карьерой, да, не просто же так ты назвала свой профессиональный рост карьерой свою самореализацию карьеры, да, а что значит для тебя строить карьеру? Да, вот я, я честно, Виль, честно не верю, что а, твой профессиональный рост, сравнение с собой вчера, это личностная самореализация. А я думаю, что в основе здесь другая потребность есть, которую еще пока не осознаешь, потому что ты строишь карьеру. А, Наиля, а, быть любимой, угу. Юлия, хочется лучше узнать себя и раскрыть свой потенциал в виде любимого дела, пока не знаю какого, но на деле преобладает потребность быть нужной, как найти баланс и гармонию обрести. Сейчас буду говорить про это, потребность быть нужной, угу. так их много получается, потребность быть любимой, потребность любить, потребность признания. Угу потребность доминировать, но я этого не хочу, но кто-то так воспринимает. Но кто-то так воспринимает, а вот когда ты говоришь потребность доминировать, э, вот, знаешь, доминирование это только проявление, проявление какой-то потребности. То есть э, потребность в чем Ты доминируешь для чего? вот э, э, В основе доминирования может быть потребность, например, в безопасности. Например, человек боится, что... Все выйдет из-под контроля. Он боится, что там, э, его семья, там, например, его дети что-нибудь натворят, э, сделают какой-то себе вред. Да, Он себя отождествляет со своими детьми. То есть он есть больше, чем он. То есть он это дети, его семья там, и так далее. И он боится это все потерять. И э, у него потребность в том, чтобы сохранить И он начинает постоянно им указывать, что делать там. Не ходи, не выходи из двора, не, не делай это, гулять после шести, не ходи, там, ну и так далее, и так далее, постоянно что-то говорит. И вот, пожалуйста, то есть вроде бы он доминирует, но в основе лежит потребность в безопасности, да, потребность, чтобы обеспечить безопасность. А может быть другой вариант. Человек может доминировать, реализуя потребность в признании, да, то есть у одного и того же, одной и той же формы поведения могут быть разные, в основе лежать разные смыслы бессознательные, да, могут лежать разные потребности. Здесь тоже вопросы только к себе. Я слышу, что ты пишешь, но кто-то так воспринимает. Кто-то как угодно может воспринимать, Предлагаю задать вопрос себе да, и у себя найти ответ. Сейчас я в потребности быть любимой, и в принадлежности к группе» Настя пишет. Угу. «Маша, значит, если я что-то делаю, и при этом я осознаю, что при этом реализую, тогда я нахожусь в ладу с собой. Если я что-то делаю, и при этом я осознаю, что при этом реализую, тогда я нахожусь в ладу с собой. Сейчас я про это дальше говорю. Потребность в удовольствии, да? потребность наслаждаться жизнью, потребность в удовольствии. Потребность в удовольствии… Ну, пусть, пусть, пусть будет так. Потребность в удовольствии. Но я думаю, там может в основе быть еще что-то глубже. Ну, там, пусть будет так. Хорошо. Марина пишет, да, быть в безопасности. Ну, и получается тогда так картину вижу, если ты подтверждаешь быть в безопасности. Я сейчас, Марин, смотри, я сейчас предполагаю, это не значит, что у тебя так. Но если я буду говорить, и ты будешь узнавать себя, то вероятнее всего это так. То есть, друзья, если даже я какие-то гипотезы, предположения по поводу вас делаю, это не значит, что у вас так в жизни. Вот хочу, чтобы вы это взяли как за основу нашего взаимодействия. И чтобы, слыша про себя от меня, выверялись, то есть я так, а то, что Александр говорит, вообще откликается, я узнаю себя в этом или нет, потому что, что бы я ни говорил про вас, все равно я смотрю через призму своего опыта, своих открытий, осознаний и так далее, и у меня просто может не быть такого опыта, который у вас, то есть я могу быть не точен в предположениях, то есть предположение такое, что ты себя ты себя отождествляешь чем-то больше, чем просто вот Марина Дудина. Там Это может быть, не знаю, там, твой комфорт, там, дети, мнение окружающих. То есть ты есть мнение окружающих. Да? Предположим, если тебя оценят хорошо, это я фантазирую сейчас, да? то, ну, значит, ты окей. Если тебя плохо оценят, то тебя нет. А, и ты боишься это потерять, и из потребностей в безопасности э, людей э, ну, как, каким-то образом доминируешь. Это один из вариантов. Какой вариант у тебя, Вот предлагаю поразмышлять и поосознавать. Да, с чем ты себя отождествляешь, определяешь э, и... Потребность в чем а, лежит в основе твоего доминирования или твоего поведения. Ну что, продолжаю я. Я закончил мысль про потребности на том, что пока я не осознаю свою потребность, которую в данный момент реализую, именно не осознаю, обратите внимание, не, не понимаю, какая у меня потребность. То есть это не из книжки я где-то взял, не из знаний. Там а Если человек так себя ведет, значит у него там такая-то потребность. А, у меня вот такая потребность. То есть не так, а я открыл это в себе, осознал это в себе. У кого есть опыт э, осознания? То есть ну вот, когда вы что-то осознали про себя, э, вот у кого есть такой опыт, поставьте просто плюсик в чат. И вы, когда слышите меня, вы точно знаете, что да, осознать свою потребность и узнать свою потребность, это вообще две разные, э, два разных действия. Вот поставьте плюсик у кого это а, понимание есть в опыте когда я что-то осознаю про себя например осознаю исходя из какой потребности я действую то это знаете а, такое а, ощущение а, такой легкости и высвобождения когда вот мне что-то было непонятно, что-то тревожило, что-то, ну, вот такая, ну, в общем, неустойчивость была. И когда я хоп, осознаю, что сейчас со мной происходит, бам, и как, знаете, как будто такое, ну, такое озарение, такое какое-то очень приятное ощущение, но не не телесное, а какое-то духовное приятное ощущение. Вот как-то так, если словами описывать, осознание, эффект от осознания выглядит у меня. У вас, я думаю, что что-то похожее, да, вы подтвердите. Так вот, я сейчас именно про осознание своей потребности. Вот когда я осознал свою потребность, то тогда у меня открывается возможность Принять решение, опираясь на другой смысл. Это очень интересный феномен. Человек, имея потребность в еде, имея в холодильнике много-много еды и располагая деньгами, на которые можно спокойно сходить в магазин и купить еду, он может голодать. Человек, который и имеет потребность в безопасности, который, у которого есть риск потерять эту безопасность, он может делать действия, которые как раз ставят безопасность под угрозу. Человек, который стремиться к тому, чтобы, знаете, рефлекторно к тому, чтобы выжить, он может выбежать из окопа и побежать на амбразуру. И для меня вот эти примеры являются подтверждением того, что причиной нашего поведения, того, что мы делаем, являются не потребности, как говорил Маслоу, не ценности и убеждения, как, например, говорит практическая психология НЛП, не прошлый опыт, как говорит, например, психоанализ, не какие бы еще концепции вспомнить, ну, Достаточно этих. А причина поведения человека — это его решение. То есть даже тогда, когда мы имеем какую-то потребность, из которой исходит импульс что-то сделать, мы в этот момент можем принять другое решение. Принять другое решение, если в этот момент а, у нас а, есть альтернативный смысл. Но даже когда у нас есть альтернативный смысл, у нас всегда есть выбор. Мы можем... А, принять решение, опираясь на любой смысл. Просто в какой-то момент, например, последствием будет того, что совесть мучает, а последствием другого, другого решения будет того, что внутри испытываю удовлетворенность. Последствием одного решения будет то, что я начинаю, например, испытывать внутренний дисбаланс. А последствием другого, что я буду сбалансирован и испытывать легкость. И... Почему, например, человек У которого есть потребность в том, чтобы кушать И у него есть возможности, чтобы кушать Может голодать А, друзья? Какой альтернативный смысл может быть у человека ну вот, Вместо того, чтобы выжить Или помимо того, чтобы выжить Какой альтернативный смысл? Как вы думаете, какие идеи есть? Что это может быть за смысл? На примере голодания. Я уверен, что многие девушки хоть раз-то в жизни голодали. Сидели на кефирчике, может быть, пили травки, может быть, голодали по Марве Аганьян, или даже на воде сидели. Вот какой может быть смысл, то есть из-за чего человек может голодать, имея потребность в еде, и э, потребность в выживании и имея возможность. И вот, пожалуйста, один из смыслов э, очищение организма, да, то есть человек э, хочет очистить организм, то есть смысл это э, очищение, да, смысл это э, оздоровление, исцеление, да, то есть человек э, хочет исцелиться, стать здоровее и он чистится таким образом, да, это один из смысл. Кто-то из вас пишет поститься, да, и это второй смысл, то есть таким образом он э, очищается от э, грехов или борется со своими грехами, таким образом он приближается к Богу, у каждого свои варианты смысла этого может быть, да. Ирина пишет «смысл умереть» и такое же тоже может быть, да, такое, знаете, очень, конечно, это очень волевое самоубийство, я не знаю, есть ли люди, которые, э, имея забитый едой холодильник, совершали самоубийство путем голодания, это, конечно, но ну, это очень мощно. Есть более простые uh, способы реализовать такое решение. Но <связь> тоже вариант, почему нет. Uh, тоже возможно. Быть красивой, тоже вариант. Uh, uh, да, и вот я сколько помню, вот, например, маму я вспоминаю, когда был маленький, <свят> мама часто голодала Смыслом быть красивой Сбросить килограммы, похудеть Да, похудение А сейчас мама голодает, чистится Со смыслом быть здоровой Исцелиться Да, это уже разные Абсолютно разные смыслы за одним и тем же действием Улавливаете идею Да, то есть Тогда, когда вы Наполняете себя и свою жизнь осознанно смыслами, у вас появляется альтернатива. Вы можете пойти за... реализовывать не потребность свою, а реализовывать свой смысл, которым вы наполняете себя и свою жизнь. И дальше вопрос. А что значит наполнить себя и свою жизнь смыслом? А как наполнить себя и свою жизнь смыслом? А каким смыслом себя наполнять себя и жизнь? И это, наверное, вопросы, у, которого, у которых ответ будет у каждого со своей индивидуальностью. У каждого свой смысл будет в этом. И я с вами поделюсь своим смыслом. Что для меня значит наполнить себя и жизнь смыслом? Это означает. Ответить на три вопроса. Первый вопрос. Кто я? Ответить на этот вопрос как в глобальном смысле, в смысле, знаете, в перспективе всей своей жизни, кто я в этой жизни. И когда я задаю себе этот вопрос, кто я в этой жизни, я душа, которая пришла в этот мир для того, чтобы по максимуму реализовать свой потенциал. Это мой ответ, да, кто я в перспективе жизни. А также ответить на вопрос, кто я, а в каждый момент своего а, существования. Ну, то есть, кто я рядом с женой, например. Кто я рядом со своей дочерью. Кто я рядом с матерью и с отцом. Кто я рядом с братом и сестрой. Кто я рядом с вами сейчас а, на этом занятии. Кто я рядом со своими сотрудниками. Кто я когда вышел на улицу. То есть, ну вот, в каждый момент времени отдавать, а сначала осознать, ответить на вопрос, а потом отдавать себе отчет. Так, а вот в этот момент, кто я? Да, если, например, в этот момент э, я муж, да, когда общаюсь э, с супругой, или в этот момент я руководитель, когда что-то обсуждаю со, со своими сотрудниками, то Следующий вопрос, второй, на который я еще ответ, это вопрос, что значит быть этим человеком Или что значит быть этим, ну например Что значит быть душой, которая пришла реализовать свой потенциал Что значит быть мужчиной, что значит быть мужем, что значит быть сыном Что значит быть ну, собой в любой ипостаси в любом проявлении, в любом э, жизненном контексте, в котором э, я бы не находился. И когда я ищу ответ на этот вопрос, я смотрю через призму э, тех действий, которые я делаю. Потому что я всегда помню, что человек — это то, что он делает. И тогда наполнить себя смыслом — это ответить на вопрос, э, что значит э, быть тем, кто я есть, а как раз через призму тех действий, которые я делаю? Ну, например, что значит быть мужем для меня? А через призму действий? Да? А каких действий? А действий, которые не имеют условностей, а, ну, то есть не значит, что там, в каких-то ситуациях я делаю, в каких-то ситуациях не делаю. Там, например, для меня значит быть мужем это значит заботиться о жене. И дальше вопрос: а что значит заботиться? Ну, это значит э, оплачивать счета, это значит э, заботиться, чтобы в холодильнике всегда была еда, это значит э, приносить домой воду, чтобы была постоянно вода. Что еще значит заботиться? Это значит быть внимательным к своей супруге, это значит э, поддерживать, помогать ее, когда там э, это требуется. Что еще значит быть заботиться? Это значит... Э Еще что-либо так скажу, потому что так, все ключевые смыслы исчерпал. Дальше, что еще значит быть мужем? А еще значит быть мужем ⁇ это уважать свою супругу. А что значит уважать свою супругу? Это значит, ну и там опять пошло первое, второе, третье, четвертое. Улавливаете идею? И когда я ответил на этот вопрос, кто я и что значит быть этим человеком, тогда мне очень просто э, строить счастливые отношения, строить счастливую жизнь. Потому что я постоянно знаю, что мне делать. Потому что у меня нет ожиданий от э, другого человека, что он мне что-то должен, что он там э, обязан что-то. А у меня фокус на том, что э, делаю я, реализуя свой смысл. И наполнение себя смыслом, поиск ответа на вопрос «Кто я?» и «Что я делаю?» — это путешествие длиною, я думаю, в жизнь. Потому что это не происходит по щелчку пальцев, а это постоянный процесс. В каждой жизненной ситуации постоянное, знаете, такое уточнение себя. Потому что смыслы, истинные смыслы, то есть истинный ответ на вопрос «кто я?» и как это выражается, что значит быть этим человеком, они являются облечённой форму своей сути, своей самости. То есть это не что-то, не знание из книжки, а я, знаете, так какой-нибудь взял книжку, что значит быть настоящим мужчиной и мужем. Я такой, о, а мужем быть значит это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Записал себе, а теперь я буду вот так вот руководствуясь этому списку жить. И получается, что в итоге делаю одно, правила говорят про другое, и опять, как моя мама говорит, внутренний раскардаш. Кто, девчонки, например, слушали лекции какие-нибудь про то, как быть хорошей женой, например, у Тарсунова или еще кого-нибудь, да, может быть, вы проживали такой опыт, когда получили вот эти знания, когда составили для себя в голове или где-то список, как быть правильной женой, одели юбку в пол, начали печь каравай, я, конечно, сейчас утрирую, встречать мужа с тапочками и... Там, с вкусным ужином и скорее всего если у вас этот опыт был то скорее всего у вас ненадолго хватило да, потому что это ничего общего с, со смыслами с ответом на вопрос кто я есть и что я готов безвозмездно делать что значит быть этим человеком да, в действии это ничего общего не имеет с этим потому что поиск своих смыслов идет через осознание Через принятие себя, через знакомство с собой. Ну, например, я что-то сделал а, в отношениях с женой, мне внутри дискомфортно. Да, а, ну, на, предположим, как-то я не принес воду домой. Не принес воду домой, она осталась без воды, не, нечего еду приготовить, там еще что-то. И. А, она возмущена тем, что нет воды. я вроде бы защищаюсь от ее возмущения, объясняюсь, что я этого не сделал, потому что тысяча причин было. но внутри я не удовлетворен. и почему я не удовлетворен? да потому что я вот в этом моменте не дореализовался как, как муж, да? и вот он мой смысл недореализованный, понимаете? то есть смыслы это не знания подчерпнутые из какой-то книжки или из какого-то семинара а смыслы это то, что это те открытия, которые мы делаем, осознавая себя. Это форма, в которую мы выражаем, в которой мы выражаем свою суть в этом мире. Вот что такое смысл. И поэтому это путь, поэтому это не происходит по счетку пальцев пальца, да, а я там быть женой точно, это вот, это вот это, вот это, вот это и сейчас я буду жить так, да нет это все идет происходит постепенно связано напрямую с тем настолько, насколько я могу быть осознанным в жизни в каждый момент времени, да, потому что наполнение жизни своих, своими смыслами происходит через осознание себя Через исследование себя, через понимание лучшее себя, да, через настроенный контакт с самим собой, со своим истинным Я. Я сейчас сказал про два вопроса. Да, первый вопрос «Кто я?» Второй вопрос «Что значит быть этим человеком?» И... Третий, а ну вот Галина пишет, я за водой хожу сама, а муж у телевизора. И тогда Галина, смотри, вот многие женщины, знаете, вот те женщины, которые жалуются на мужиков, на своих, обычно страдают очень в отношениях. И даже не осознают, что пока они возмущены поведением мужиков своих, они обречены на страдания. Потому что... Ты видишь причиной того, что муж у телевизора сидит, причиной того, что ты идешь за водой. А на самом деле ты идешь за водой по одной единственной причине, потому что ты приняла решение идти за водой. Вот и все. Например, моя жена никогда не пойдет за водой сама. Никогда не пойдет за водой сама. Когда воды нет, она будет возмущаться, она будет выражать свое недовольство, она будет говорить, что нечего есть, нечего пить ребенку, но за водой она не пойдет. Ловишь разницу, Галина. И тогда, когда ты сама идешь за водой, э, ну, какие вопросы к мужу? Да, сама, э, сама сходила, сама налила воды. Например, тоже люблю пример э, приводить. Как-то на одном из семинаров девушка говорит, девушке под 30 лет, она все еще не создала семью, и она очень хочет создать семью, найти достойного мужчину для этого. И она говорит, знаете, как я мужиков проверяю, идем с ними на первое свидание, и если он не открывает мне дверь, передо мной дверь, то тогда я на второе свидание больше с ним не иду, мне понятно, что он не будет обо мне заботиться». Я так услушаю ее и параллельно думаю, а как у меня Я понимаю, что открывать перед женщиной дверь у меня вообще не в фокусе. Вот на тот момент было, да и сейчас не всегда. А, вообще не в фокусе. То есть я могу в каких-то своих мыслях быть или еще в чем-то. вообще, а, это не из-за того, что я там, не уважаю ее, да, а просто из-за того, что а, я озадачен в этот момент чем за другим иду. И при этом перед своей женой я всегда открываю дверь. То есть для нее это вообще не проблема, у нее дверь открыта, хотя она рядом с мужчиной, который об этом особо не заботится. А почему? Да все просто, потому что она когда подходит к двери, она встает и сама не открывает. Хочешь, чтобы тебе муж открывал дверь, перестань открывать дверь сама. Все очень просто в этой жизни. И пока женщины, которые страдают от того, что мужики что-то там не делают, не осознают свою ответственность в том, что они сами делают то, что ждут от мужиков, то э, ничего не изменится, страдания продолжатся, и мужика не найти. Ну, вот некоторые же... А, вот в такой ситуации есть несколько сценариев. Одни начинают пилить и мочить своего мужчину, да, что ты не такой, ты сикой, ты там то-то-то. то Мужиков это достает, и они избегают куда-нибудь в компьютерные игры, в телевизор, в гараж с друзьями, там, э, как-то э, отстраниться от этого постоянного вот Недовольство. А другие начинают искать волшебного мужика. Ну, то есть с одним пожили, такие, а этот не тот, и этот не тот, и этот не тот, и этот не тот. Так, а тому, какого вы ищете, места-то нет рядом с вами. То есть если вы ищете, например, человека, который будет воду домой приносить, то пока вы сами ее таскаете, для такого мужчины в ваших отношениях нет места более того даже тот мужчина с которым вы сейчас рядом если вы сами перестанете таскать ее он будет это приносить просто нужно быть готовым к тому чтобы может быть один два дня посидеть на сухом голодании а, так а, много чего написали сейчас а, читаю Когда алкоголик осознает, тогда может бросить пить. Но видите, алкоголизм, наркотическая зависимость. Здесь еще важно в расчет брать, что там уже на физиологическом уровне же есть изменения. Да? И это часто более сложный процесс, да, чем просто осознать, наполнить смыслом, принять решение. Часто, знаете, когда человек переосмысливает свою жизнь, бросает пить, когда а, это вопрос жизни и смерти, вот тогда это отрезвляет прям очень быстро. А это возможно осознавать себя в каждый момент времени. Да, знаете, в этом же нет цели в каждый момент времени. Некоторые думают, что типа если научусь, а, научусь в каждый момент времени себя осознавать, а, значит... А, Если научусь каждый минут времени себя осознать, значит будет несчастье. Да нет, друзья. Если вы сейчас осознаете себя 1% времени в день, то даже если это будет 2%, это уже огромная победа будет. Это уже вы можете кардинально жизнь свою переверстать, изменить в два раза больше шансов у вас для этого. Поэтому это не сама цель. Я вот так прикинусь, и сколько по времени. В день я осознаю, прямо осознаю себя, что сейчас я делаю, 50% где-то, и мне это норм, то есть я это делаю тогда, когда, когда, когда хочу это сделать, да, осознать себя, когда-то могу полностью погрузиться в какой-то процесс, и мне это норм с этим абсолютно. Так, а если ответ на кто я постоянно плавающий в глобальных смыслах, ну и нормально в глобальных, вот знаешь, я бы советовал, когда человек в глобальных смыслах перейти на локальные смыслы. Потому что жизнь это миг между прошлым и будущим. И смыслы, которые вы можете сейчас наполнить свою жизнь, они прям здесь сейчас. Вот, и еще по поводу вот мужа, да, мужчина кто-то пишет Вот когда я рассказываю что-нибудь про себя, да, про свои смыслы Некоторые думают, вот, а мой муж там не такой, а мой муж не секой. Но так вам скажу, я не удовлетворен полностью сейчас тем, как я реализуюсь как муж То есть есть много аспектов, где я действую, реагируя, реализуя какие-то потребности То есть вот перейти полностью от реализации потребностей к реализации смыслов Это тоже путь, это путешествие Да, при этом я сейчас больше удовлетворен своей реализацией, как муж Чем, например, пять лет назад, когда мы начинали семейную жизнь Или сколько уже? Даже не 5, С тринадцатого года Ну шесть скоро лет будет а, с 201 -го года, с 11 -го года, Фу, с 21 -го года, то есть это получается, что в 2013 мы поженились, с 201 -го года это уже 8 лет будет мы вместе. Вот я сейчас значительно больше удовлетворен, чем вначале. Начиналось все со сплошных претензий. К жене, одна сплошная претензия это то, что было ты меня не уважаешь, ты меня не ценишь, ты обо мне не заботишься Ты там то, ты то, ты то пост... ну, Постоянные претензии И это во многом благодаря моей жене То есть я как мужчина становлюсь в жизни благодаря своей супруге Благодаря тому, что вместо того, чтобы делать что-то само и говорить претензии мне она максимально реализовывает свои смыслы. Ну, например, если у нас будет безденежье в семье, то моя жена никогда не пойдет работать и зарабатывать деньги. Потому что в ее смыслах это, это не входит в ее смыслы семьи и смыслы жены. Она будет рядом со мной, она будет поддерживать меня, она будет как-то стараться способствовать. Но сама она на себя это не возьмет. Да, и тогда, когда я рядом с женщиной, которая э -э, ну, вот так вот себя ведет, да, если я хочу быть рядом с этой женщиной, то что я буду делать? Да, конечно, я буду обеспечивать семью. Улавливайте идею, <свист> что э -э то, насколько вы удовлетворены своей жизнью, э на 100% зависит от вас. И хорошая идея сместить фокус внимания с другого человека на себя – и посмотрите, а что вы делаете рядом с другим человеком. Mm. Вот. Когда я говорил про смысл, я сказал про два вопроса. Ответы на вопрос первый – это кто я? Второй – что значит быть этим человеком через призму действий, через призму обязательств, которые я добровольно на себя беру по отношению к кому-то или чему-то. Mm. И третий вопрос, который я себе задаю – это вопрос «Куда я?». То есть, кто я, что значит быть этим человеком. И Третий вопрос, куда я. Причем, чем точнее я понимаю, кто я, чем, тем точнее я могу ответить на вопрос, куда я. И вот как раз в ответе на вопрос, куда я, и лежат мои цели жизненные, лежит мое видение жизни, проектов, которые я создаю, своего личного шедевра какого-то, да, который выражен а, в тех а, программах образовательных, а, в тех проектах образовательных, которые я создаю, да, это все а, вот в этом вопросе, куда я, да, и а, затрагивали вчера на вебинаре тоже вопрос-ответ тему целей истинных, неистинных. Так вот, чем точнее вы Понимаете себя чем более точными смыслами вы себя наполняете тем а, более точны вы можете быть с направлением если я а, понимаю кто я то мне понятнее а, куда мне идти а, если я не понимаю кто я то тогда мне сложно определиться с тем куда идти но вот Некоторые сейчас могут подумать, ну вот, блин, а я не понимаю, кто я, или у меня это плавающий смысл, тогда мне не понять, куда идти и так далее. Вот я скажу вам так, дорогу осилит идущий, да, и свои смыслы открываются во время пути, во время путешествия. Для меня это постоянное исследование, то есть вот мой путь по жизни – постоянное исследование. И для того, чтобы мне точно определиться или точнее определиться с тем, куда идти, мне нужно до этого несколько раз прийти не туда. Каждая цель или какой-то сценарий жизни, который вы реализовали, создали и которые мне удовлетворены – он ступенька к тому, чтобы создать ту жизнь, реализовать то в жизни, что будет воплощенным формой вашего естества, да? то есть то, что будет являться раскрытием вашего внутреннего потенциала. Улавливаете идею, что даже если особо сейчас непонятно, куда идти, я всегда призываю к тому, чтобы идти идти и по ходу путешествия уже исследуя себя корректировать свой путь, потому что если вы никуда не идете в жизни, ну что значит идти? это значит что что-то творить в своей жизни, это значит что формировать видение своей жизни, образа жизни, работы, самореализации, профессиональной реализации, то есть ну всего что куда сейчас у вас взор направлен формировать это виднее реализовывать это воплощать и когда вы идете то тогда вы будете каким-то образом ваше тело будет откликаться на вот это путешествие и у вас будет возможность вот это все распознать и понять свой внутренний компас когда он говорит «туда», когда он говорит «не туда», там, и так далее. Если вы стоите на месте и никуда не идете, ничего не творите в своей жизни, да, не творите свою жизнь, то тогда часто здесь как раз и происходит вот такая ну, внутренняя, знаете, неудовлетворенность, которая увеличивается, которая перетекает в какие-то состояния, которые в психотерапии или психологии, или псих... ну, в общем, специалисты, которые называют там прок... прокрастинацией, называют там еще какими-то диагнозами, да, потому что это уже такие, знаете, следствие того, что вы стоите на месте, что вы не принимаете никаких решений, а все действия, усилия, которые у вас есть, они направлены внутрь себя. То есть как бы вы живете не наружу, вот такой образ еще вам дам. Вот вам дана порция энергии. Ну она пришла, часть от питания, часть откуда-то отсюда, да, от солнышка часть. Вот дана порция энергии. Но вместо того, чтобы вот эту энергию трансформировать в действие и выдать в виде действия, да, вы эту энергию раз и трансформируете в действие, которое внутри головы находится. Начинаете себя а, там копошиться в прошлом, пилить себя, а, оценивать, осуждать, там еще что-то. И получается, что нет хода для новой порции энергии. То есть как бы происходит внутренний такой застой, и следствие это отсутствие сил, отсутствие... Желание что-то делать, апатия, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, дорогу осилит идущий. Еще раз повторяю эту мысль. Даже если четкого понимания нет, куда идти, идея пришла, нужно это делать. А дальше по ходу нужно корректировать. Да? Потому что первая причина того, тех состояний, о которых вот многие описывают это то, что ну каких состояниях, да, такого как в болоте, как в киселе, когда ничего не хочется делать, сил нет, там постоянно уставший, так вот, да. вот первая причина то, что вы не делаете, вы свои идеи не реализовываете, да, а вторая причина, что вы не слышите себя, не слушаете, не прислушиваетесь и не идете за собой. Вот все достаточно просто, друзья. А то, чем сегодня хотел поделиться, поделился, удовлетворен тем, как я раскрыл а, тему смыслов и вообще тему внутренней силы на этих четырех занятиях. И завтра, на завтрашнем занятии, вас каждого тоже жду, потому что завтра я буду говорить, как это развить в себе. И поделюсь своей программой которую я разработал и продолжаю над ней работать. Это трехмесячный курс "Моя жизнь", который уже 3 апреля стартует, то есть уже в среду следующей недели, и на котором как раз вот все те аспекты, которые я затрагивал эти четыре дня, разбирали эти четыре дня, участники прорабатывают с моей помощью. Через упражнения, через задания. А многие темы, которые здесь я рассказывал, я разукрупняю до нескольких недель, до нескольких вебинаров, до нескольких заданий, ну, занятий. В общем, если вам привлекательно то, что а, я рассказывал здесь, да, если вы видите в этом соль, видите в этом смысл и понимаете, что... А, требуется, ну, знаете, углубление для того, чтобы вот эти вот понимания и знания внедрить в свою жизнь. Welcome на курс. Это будет мощным ресурсом для того, чтобы обрести внутреннюю силу, научиться слышать себя и научиться вместо вот жизни в голове переходить к жизни в реальности и идти своим путем, строить жизнь в своим путем. В общем, Приходите завтра обязательно, каждому, кто завтра будет, в качестве благодарности и за участие в этом интенсиве, и за участие в завтрашнем вебинаре, я сделаю подарок, очень мощный подарок, <связываю> мой самый лучший онлайн практикум, который платный, участники проходили, платили деньги за него, сейчас он платный, можно только за деньги платить к нему доступ, я дам доступ к нему бесплатно, только на 3 дня. Но я думаю, 3 дня достаточно для того, чтобы его посмотреть. Там в сумме по-моему, 6 часов. Этот подарок я сделаю каждому, кто будет онлайн. Имейте это в виду. Если не будете онлайн или не досидите до конца, то кто будет онлайн, а кто досидит до конца, да, то ну, подарка не достанется. Сможете этот практикум приобрести за деньги. Это того стоит тоже. За деньги купить его это тоже стоит. В общем... Завтра всех жду, ну и сейчас выложу видео сегодняшнего занятия и прошу вас в комментариях поделиться своими впечатлениями о сегодняшнем занятии. Это очень ресурсно для тех, кто думает смотреть, не смотреть запись, то есть они пробежавшиеся по отзывам, но могут увидеть ценность этого занятия и это поспособствует тому, чтобы... Принять решение участвовать. Ну и во-вторых, мне очень интересно ваше впечатление. Ну что, друзья? Наиля задает вопрос, как понять, иду я или нет. Конкретная домохозяйка, но иногда не хватает денег, возникает стыд. Многие женщины работают и так далее. Тогда хочется отказаться от принятого решения, заниматься семьей. Мечусь. И вопрос, в чем. Или как понять, иду я или нет. Удовлетворенность. Когда я иду, я удовлетворен. Потому что я делаю максимум того, что я могу. Если я не иду, значит я не удовлетворен. Вот по поводу работы, да, работы женщин. Ну, у каждого же свои смыслы, у каждого своя внутренняя суть, и у каждого это будет выражено в своей форме в образе в своем жизни, да, для кого-то быть домохозяйкой, хранительницей домашнего очага, это естественно, и это вот то, что нужно, а для другой строить бизнес и быть добычей в семье будет естественным, да, то есть у каждого свои смыслы, и вот как раз задача это найти свои смыслы, понимаете? Нет правильного или неправильного. Ева, как практикум называется, про что? А не буду сейчас говорить про что. А скажу только, что такого подарка я никогда не делал. Ну и те, кто участвовали в этом практикуме, когда он проходил, большинство были очень довольны, восторжены. И очень большое значение для них это 6 часов практикум имел. Ну что, друзья, буквально через пять минут я выложу запись в группе, делитесь там своими э, впечатлениями, тезисно можете прямо сейчас написать, чтобы мне тоже было понятно, как вы, что вы. Александр, спасибо большое, очень понравилось, благодарю, спасибо за занятие, пожалуйста, друзья. Спасибо, до завтра. Пожалуйста, Ева. Саша, спасибо. Пожалуйста, Марина. Очень полезно. Спасибо, Александр. Пожалуйста, Настя. В общем, до завтра, друзья. До завтра. До завтра. Калина, мы с сыном устроили дискуссию о смысле жизни. Красота беру Саша было, как всегда, познавательно и полезно. Таня пишет. До завтра. До завтра, Таня. Ну что, всем спасибо и всем до завтра.